Южный узел уже практически на выходе из вашего знака, а это означает, что вы уже от чего-то практически полностью освободились. И скоро-скоро вы войдете не, начнете писать свои новые страницы жизни. А что у нас на начало мая? Так, Плутон. Плутон стал ретроградным, формирует. Формирует достаточно напряженный аспект. Так, сейчас. Ну, у вас эта тема семьи, партнерства. Что-то так, знаете, на фоне будет проигрываться. Это важные изменения трансформационные. С 4 по 5 будет благоприятный аспект, который вас порадует А давайте посмотрим, что вас порадует Порадует Венера, Юпитер и Нептун Так, с чем будет связана ваша радость? Это деньги ваших партнеров Это тема работы, здоровья, детей и любви также 5 числа произойдет полнолуние в вашем знаке. О, вот это вот. Смотрите, 4-5 вы можете быть очень эмоционально взвинчены. Можете сами себя накрутить. Прям до какого-то маниакального синдрома. Ну, самое главное, чтобы у вас в семье все было хорошо. Постарайтесь ни с кем не поссориться. 7 мая. Венера переходит в Рак. Рак для вас это родственная, родненькая стихия, водичка, символический девятый дом, дом всего заграничного. Ну, возможно, кого-то ожидает любовь издалека, или кто-то ждет свою любовь, что она к нему приедет издалека. Это благоприятные возможности, которые начнут складываться для вас с любой темой издалека, будь то работа, будь то какое-то партнерство, поездки тем более на фоне ретроградного Меркурия, это, скорее всего, будет что-то связано с возвращением назад, кого-то, чего-то, каких-то событий, их благоприятное решение. А с 10 по 19 Меркурий будет формировать благоприятный аспект с Сатурном и с Венерой. Я вообще могу сказать, что это достаточно редкое явление, когда Меркурий отвечающий за наше мышление, коммуникации, передвижение договора, он весь месяц будет находиться только в благоприятных аспектах. Только первую половину он будет помогать заканчивать ранее начатые дела, а вторую половину уже начинать новое. И что еще можно тут добавить? С 15 числа он становится прямым, директным, как еще это называется в астрологии. И у многих дела начнут сдвигаться с некой мертвой точки. Пойдет что-то быстрее, быстрее, быстрее. Так, ну для вас это тема партнерства, поскольку он находится у вас в седьмом доме. Седьмой дом ⁇ это партнер договора. Особенно хорошо договариваться о взаимном сотрудничестве, начиная с 16 мая. Устраиваться на другую работу, подписывать очень важные документы, входить в некое новое партнерство. С 16 мая что у нас происходит? Меркурий также переходит в Телец. Но я думаю, что на ближайший год у многих из вас появится возможность... Иметь возле себя людей, которые, ну, хочется сказать, которые были поцелованы Богом. Очень известные, может быть, надежные, которые имеют определенный вес в обществе. И я думаю, что во многом от их помощи вам, вам Переп, переп, перепадет что-то такое, от чего у вас получится благодаря им улучшить свою жизнь по всем фронтам. 19 полнолуния, вернее новолуния в Тельце, что указывает еще раз на начало каких-либо финансовых вопросов, то есть желательно даже с 19 -го. 20 -го Марс переходит в Лев. Марс – это активность, 19, 20, 21, 22, 23, этих несколько дней, посмотрите, какой квадрат будет формироваться на небе. Это будет достаточно тяжелое сочетание. Я думаю, что весь мир замрет от того, что будет происходить вокруг. Но будем надеяться, что все-таки вот как-то оно все более-менее мягко срезонирует. Но для вас лично это вы, вы партнеры, дом, семья карьера, статус. Вот эти темы, они могут быть затронуты этим квадратом. Ну и 21 числа Солнце входит в знак Зодиака Близнецов, начинаются у них дни рождения. Ну и, и из приятного 25-26 будет формироваться от Венеры к Урану благоприятный аспект. Это тема между, связанная с вашим девятым и седьмым домом. То есть партнерство издалека, какие-то поездки, какие-то ну, взаимосвязи, и по работе в том числе, они могут иметь весьма благоприятный, удачный характер. И причем на фоне вот этого квадрата с кармическими узлами некие решения в эти периоды могут ну, буквально перевернуть вашу жизнь Ну, в какую сторону, это уже все будет зависеть от вашего решения но влияние может быть на ближайших 9 лет, это минимум ну что, желаю вам благоприятного месяца мая ну и не просто благоприятного а разумного и кому было интересно Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И до встречи в следующих прогнозах.